Травматический визитель может только это снять. Оружие? Да. ТМ-ка нормальная такая, бжит, и всё очень ей. А я семерки венчу делал. Ну, если не <раприк> семерки <не> <раприк> там, мне, берила были. Вот семерки тут. Ну блять, ну только башку теперь надо. Что понизу появили или наверх пойдет? Я думаю, понизу заебись еще. вечность да да да да да да да да да да да Ну <сёк> давай. Давай, <завязаемся, сёк> <сёк> А если бы стыдно, то у меня нормально. Угу. У меня три аптечки, если что, надо. Нет, только три. Нет. Вот, вот, вот, второй броник. Тоже есть. Так. А башка второй не вышло? Нет, пока. Погнали ближе к выстрелу, бог вот. Ну, башка бы, конечно. Я думаю, интернем просто не отстреляют. Пхеть. Слево вот, слево вот. О, башка выглядит у меня тоже. Что, хуя, тоже стрелять. Стрелять. Так, впереди конец зоны, я думаю оттуда побегут. для mm -hmm. меня бы еще вообще забил было. У меня бы mm -hmm. yeah, И зонер бы так, Наверное, да. О. О, лежит. Так, так сейчас я же задлых лам, у меня есть. Вроде есть, б... вот, вертикальная, брат. А, ты эти. летишь. А ты, прикинь как ты то пал Ну я слышу, слышу их А, ты про этих кто? да да Чё, давай ёбнух Бабься, сейчас, ты видишь у меня хп? хп. Прости, Прости, брат, не не Сейчас я я кинул, все Да, мне Так, Здесь перед третий жилет. Для да глаза. Не. Как ты собираешься? Давай плохо. А есть все Ой. нашел? черный нибудь да? Да, да, да. -да. Вепс, да, -да. все нам бежать у меня да, да. это уже надо вот строю это самое <звы> тут кстати нет выхода крыль да там же один себя здесь, ребят, здесь. Так, так ну у тебя <звы> третий брони да <свы> шлен третий <-трешек>. нет <плотный> 2Х. 2Х и глушак. Душа, мы можем мы сейчас. Можем... А, ну, Зом... ну, можно зато типа вот так перелезть здесь. Может, никак. <звук> ну, Могли через Дание пройти. Да? <Слыш> да. Я думаю, что. Бля, <Слыш> ебать <Слыш> лакерный брат, здесь он челик, там был. Я считаюсь. Там все. его кто-то добивал а ты его сбил? да я его убил, но его кто-то добивал типа я, не я его даже сбил, если что. Понятно, здесь вот такой есть проходит там стреляли с каряка тоже кто-то из чего. А, а что? Приметку, пожалуйста. Так, вот. Я думаю, вот это в этом кемпе будет, но ну, я прям уверен. Каком? Каком? Ну вот. Без вот. какого? <связывающий> <связывающий> <связывающий> я понизу, по низу, по низу бегу. Отвечаю, отвечаю, отвечаю. А по-моему, а, ну, а да, ты решил, что дома, дома, брат, он там еще есть че? Да. Тут где-то рядом да. у нас стрелялось, так что. Нечего приличить. Пусть... А, ну да, пусть да. присели нас. кто вот чекает. ты вот это нет Да, вот это Ну, слушай, у нас вот здесь никого нет я никого не вижу вообще Так они все там ебажится двое вот у нас рядом в кемпе вот здесь ну в этом, вот в этой хуйне википо мне ой беги по мне да, чек, чек, значит, с кем короче с ним всякий случай но по тебе и башт коряк? нет короче, кем-то чистый, чистый, вот этот то, чистый задний блядь видишь там на крыше свой собеляет 10 зданий и будет, такой крыль здесь Сезонное здание сейчас выйдет вот в том здании был Захотят... О, О, челик, челик. И где? Поколь. О, в задней здании. там. я мне башню дал. Я, не, не кипи, а, да можешь... а, подожди. Я думаю, у нас могут слева здесь начать поджимать. Так что, вот здесь место вообще охуенное, пока что. О, полном челике спрыгнул один ван ван крыша, в а на 240 Не, не вижу. Короче, я так понял, вон там спрятался. И вот на той крыше -то это было. Я сейчас быстренько постараюсь башку завлатать себе. Бо почему не видно на карте твои метки, пиздат? Где мы заня обратно идем? Бля, <мит> <мит> <мит> <Прямо>, у нас <мит> вот это Where's место офигенное. Yeah, yeah, мы рядом. рядом не стоим, чтобы гранаты не выглазаны бля, yeah, yeah, yeah, вот здесь, по-моему, он yeah. забирает и уячется что... так yeah. это вон, в том здании, где Челик себе стрелял, вот это а, ah, вон вижу, вижу Челик теперь у нас где-то здесь ебашится в окне, вот здесь а? Там Желаю. еще вот Желаю. в этом Я пройти к этому, культану не нашел Убил Я теряюсь Четыре жрую ханя вот в этом здании, вот в этом теряюсь А, там, да? Да, да, он поднял его сзади, челика. Ты не куда ты кидаешь-то? А, вот там, вот там челик, видишь? Ой, ой, нахуй. А, он в здании, в здании, я понял. Да -да -да. а второй не знаешь где? он.. нет аккуратно, аккуратно они пока не крутят ты Баш? нет по е себе справа поеду тут они в здание, в здание Да хотел дверь открыть и есть Нет, я только что подобрал. Катка на канал!